вас дорогие телезрители с вами ваш любимый психолог виталий миллер и темы нашей сегодняшней программы это уважение ну что ж напомню вам что вы можете писать в группу центр Красноярск» свои вопросы мы можем обсудить там темы которые поднимаются в наших передачах есть кто Говорит благодарностей, для кого наши передачи очень важны. Говорят, очень полезная информация, помогла им в жизни. Есть те, кто недовольный, которые возмущаются. Прошу вас, напишите все в группы в социальных сетях. Центр Красноярска, группа называется. Напишите, как вам, что вам, что стало полезным, что недовольно. Обязательно обсудим. Конечно же, как сказать, нет ни у кого права на истину. Не, ну, конечно же, есть товарищи, которые начинают переживать, что видят какую-то информацию, которая с их образом жизни не э, совпадает. Я вас прекрасно понимаю, вы жили жили продолжительную жизнь, вдруг узнаете информацию, которая с вами не согласуется, и получается в голове такая идея «все, что жил, то зря». Ну, бывает и так. Но, к сожалению, никто из нас не обладает правом на истину. Пишите, мы будем это ну, обсуждать, я вам обязательно отвечу, будем разбираться, основания. Если нет оснований, ну извините, это просто ваше мнение. Я, конечно, готов уважать ваше мнение, но не готов с ним соглашаться. Поэтому прошу вас уважать мое мнение, но ну, можете с ним не соглашаться. Аргументы, как говорится, на стол. Ну и как раз программа про уважение я подумал, а что такое вообще уважение, что, ну, что мы реально уважаем, что есть уважение как некий процесс, ну да, я буду почтительно относиться, да, я могу быть нежным, да, я могу быть сдержанным, но зачем тогда все эти слова придумали, что такое реальное уважение, что оно в себе удерживает, да, я готов уважать вас по праву рождения, то есть я не могу... Не имею права да, отнимать у вас жизнь, и не в моей этой компетенции, есть он там товарищ, пускай он решает. А дальше что такое уважение? ну там, Его надо заслужить, это я его просто им имею. Вот это уже вот такой очень сложный оказался вопрос. Конечно же, мы все хотим быть хорошими, мы хотим, чтобы нас уважали. Вопрос «за что?». Да, мы имеем право на жизнь, да, мы имеем право на свободу, да, мы имеем некие, как сказать, представления себе. И если кто-то да, с этим представлением не так сказать, не согласен да, или имеет иное представление о вас, мы начинаем возмущаться. Очень часто, например, люди, не, встречающиеся, как не готовы встречаться с критикой своих идей, они так это «прошу вас быть более уважительным», как будто бы я что-то разрушал в их понимании. Ну что ж, давайте посмотрим, что об этом думают наши телезрители, какие вопросы задают. Вот Анастасия спрашивает. Считается, что абсолютно любой человек достоин уважения. Но мне это непонятно. Я не умею уважать всех подряд. Значит ли, что фраза про уважение просто слова? Анастасия, конечно же, не просто слова. Очень важно относиться к человеку с уважением, что значит ну, не утверждаться за его счет. Он прожил какую-то жизнь. И то, что он выдает вам в некой форме поведения, в неких своих убеждений, в неких смыслах, это все результат его жизни, накопленного опыта за, за то время, как он прожил. Попробуйте к этому, вот, к, к этому уважению проявить, что, как сказать, у него есть мнение. Но это не означает, что вы с ним, с этим мнением должны. Ну, так бы, согласиться. Ну, как, вот смотрите, вы стоите на остановке, да, стоит, бабуля идти вам локтем в печень, да, засаживает, ну, или там, сюда с этой стороны в печень. А, как не уважать? Вроде же взрослая женщина, да, а пытается там, ну, как бы вести себя по-хамски. Стоит ли уважать ее хамство? Нет. А, то есть это не просто слова, это, ну, некий призыв уважать, людей с их позицией, но не более того, как вот я, как сказать, не согласен с вашим мнением, но за прав, ваше право иметь собственное мнение, я готов умереть, да, крылатое выражение. Вот также и про уважение. Уважайте просто человека, имеющего мнение. Он же его как бы это мнение вывел. но пытайтесь не унижать его, переходя на его оценку да, на его личность, говорите, ну, вашим, вы имеете мнение, но у меня к этому другие аргументы. И не факт, что у вас получится, но и не стоит в этом месте тогда переводить уважение в заискивание, вы не обязательно его облизывать, да, гладить там всячески и умилять. Нет, конечно же. Ну, надеюсь, я обозначил, что фразу «уважение» — это не просто слова, это некая посыл для коммуникации с другим человеком. В плане того, что не надо за счет него самоутверждаться, Будь до, самодо, будьте самодостаточны, без унижения других людей. Надежда спрашивает. Много мужа можно назвать идеальным мужчиной. Он заботливый, щедрый, но когда не в духе, то может обозвать и даже замахнуться. Говорит, любит, но, видимо, не уважает. Надежда, я как-то с вашими понятиями не совсем а, могу разобраться. Если вы говорите, что он идеальный мужчина, то у вас полчаса к нему претензий нет. Зачем вы -то начинаете ну, как бы кипишевать -то по поводу, что он обзывается и замахивается? Для вас же это идеально? Или все-таки тогда он не идеальный? Или вы не можете допустить в свою голову в мысль, что мужчина, который находится рядом с вами, не идеальный? Ну и назвать его так нельзя. Ну, впрочем, и как любого из нас. Надеюсь, вы осознаете, что вы идеализируете мужа. Теперь про то, что он говорит, что любит. С любовью вообще ну, такая засада. Вы вообще, ну, что такое любовь? Они говорят, что-то страсть. Но ну, в этой страсти очень быстро сгорает отношения, потому что за страстью очень часто люди прячут ну вот эти свои переживания. Ну, не осознавая, конечно, этого, они могут находиться в зависимости, в ревности, в ну, «вы принадлежите мне». На так вот, мое. Что значит «любит»? Или, или у вас поговорка, да, если мужик бьет, значит «любит». Ну, Как вы говорит, как вы проверяете? Вы это, он Мало ли что он говорит, вы как это проверяете на себе? Вы ощущаете, что вас любят? Если нет, ну, то значит вас не любит. И мало ли что он говорит, он может быть любит не вас, а свою любовь к вам. Э -э в этом месте. И как вы ну, как бы с уважением в этом месте ну, с это сравниваете? То есть если любит, то есть не уважает. Он же уважает какие-то ваши качества, не, не, ну, не в целом что-то. Как объяснить-то? А ну, мой посыл какой, что. Уважать он может лично вас, только за, по праву рождения, то есть уважать ваше право на жизнь. Все остальное, я думаю, что вам нужно заслужить. То есть вы не можете ну, как бы вот взять и, говорить вот просто уважайте меня. За что? Что вы делаете, чтобы ваши отношения с этим мужчиной были ну, гармоничные, да? чтобы и вы получали удовольствие, и он получал удовольствие? Это не значит, что вы живете без конфликтов. Это значит, что вы их умеете решать, обнаруживать и Ага. Ну, как бы взаимодействовать, а если вы это не делаете, ну, тогда у вас слияние. А если прячется с конфликтов, ну, это вообще же полная жизнь. жесть. Очень важно разграничить с мужчиной, что значит он вас любит. Попробуйте у него прояснить. А когда ты говоришь, что ты меня любишь, расскажи, как это выглядит, что это, ну, что это для тебя значит. Эти слова, в чем они заключаются. И попробуйте понять, а что такое к вам уважение? Как вы вообще понимаете, что вас уважают? Что это? Если за ваш счет не утверждается, значит, уважают. Вот как бы в двух словах. Федор спрашивает. Не люблю жену. Но женщина, она хорошая. Может ли уважение в семейной жизни заменить любовь? Ну, на этот вопрос мы узнаем, получим ответ после минутки рекламы. Приветствую всех тех, кто присоединился к нашим экранам, и мы сегодня обсуждаем тему уважения. Вопрос, Вот Федор спрашивает, говорит, жену не люблю, но вот женщина она хорошая, можешь ли уважение в семейной жизни да, заменить любовь? Вот мы выше обсуждали, что уважение и любовь это настолько разные вещи. А, а, вот, а вы вот зачем женщину мучаете, простите, если вы ее не любите? но ну, освободите ее от, вашей, от вашего уважения. Возможно встретить мужчину, который ее будет любить, а так вы просто занимаете ее там место. Вот это как раз не уважение к этой женщине, это как это снисходительное отношение к ней, это как раз унижение ее фактически, уважение. То есть это как вы вот вообще ее можете уважать, если вы с ней живете, не любя? «Спасибо, что приготовила яичницу», «Спасибо, что погладила носки». Ну, то есть, что реально является вашим уважением? Женщина хорошая – это в смысле она вас заботится? Или что хорошего для вас? Очень так вот закрытый вопрос. Ну, такой вот в ответ, что просто жизнь уважает другого человека, и другой уважает вас, да? Ну, это совместное проживание. Но это возможно будет получится кооператив по воспитанию детей. Может быть, кооператив по облегчению совместной жизни. Но, ну, кооперация, да. Но является ли это любовью? Ну, очень так это. Что для вас является любовью? Федор, если вы не ответите про себя, про любовь, то вы тогда ну, ничего не понимаете, как бы, что вы в жизни творите. Отличать надо, что любовь это про.. Пока, в общем, вы не уважаете собственные границы. Пока вы не уважаете собственные ценности, пока вы не уважаете собственное мнение, пока вы не уважаете ну, как бы себя в целом, то вы и к другому человеку не можете уважать, с уважением относиться. Потому что... Ну, как я всегда говорю, есть человек, который уважает, я себя уважаю. но получается и с другой стороны, получается, тот, кого вы уважаете. То есть я тот, который меня себя уважаю. Вот он меня уважает, а я это не чувствую, хотя он декларирует, но тогда я этого нету. Но Если я этого не чувствую, не понимаю, не осознаю, не вижу, не знаю фактически, да, а он декларирует, я себя уважаю, да, Виталя, ты мною сильно уважаемый. Да ерунда это полная, я, у меня нет знаний про это никаких. Кстати, он может и говорить правду, я это делать не умею. А если я это делать не умею, то, скорее всего, другому человеку я добро причиняю а не уважая его. Я не знаю, что это такое. Вот в чем большая ошибка. Попробуйте как раз уважать его границы, попробуйте уважать его мнение, попробуйте уважать его способ поведения. Кстати, уважение, еще раз повторюсь, да, как я говорил, это не значит, что вы с этим соглашаетесь. Это значит, что вы, вы по поводу этого не возбуждаетесь, не кипишуете, не устроите истерику. Вы просто на самом деле начинаете говорить человеку, слушай, я понимаю, что ты так ведешь, ну, мне было бы хотелось или я, бы хочу, я хочу, будь добер, меня тоже уважать, давай как-то найдем точки взаимности. Да? А если этого нет, ну извините, не любовь это, а совместное проживание. В совместном проживании не имею ничего против, имеете права, и в принципе нет ничего в этом плохого. Ну тогда надо понимать, что вы имеете – кооператив по совместному проживанию или все-таки семейные отношения. Надеюсь, я Федор ввел до вас, что уважение не заменит любовь. Ну что, следующий вопрос, Антон, вот говорят, женщин надо уважать. А за что? За то, что они родились другими, более слабыми. Я считаю, уважение нужно заслужить. Вопрос. Уважают априори или все-таки для этого надо постараться? Ну, еще раз. В априори я уважаю, ну и хотелось бы, чтобы вы уважали, а, право других на их жизнь. А все остальное... А, Антон, надо заслуживать. Но если вот человек высказывает какое-то мнение, а он для меня не авторитет. Ну, я считаю, что из моих, как бы из моих взглядов на жизнь он не прав. Ну, готов он меня слышать, что у меня есть другое мнение. Ну, хорошо, я готов тогда входить в диалог. А если не готов? Если он поймал звезду и считает, что обладает правом на истину. Знаете, как вот есть такое понимание, что некая теория никого ни в чем не убеждает, просто умирают ее противники. Например, великого хирурга Пирогова, его же товарищи, за то, что он предложил делать операции в кипяченых белых халатах, закрыли в психушку. Правда, выпустили потом, но тем не менее, понимаете насколько вот это вот, уважают ли они его мнение? Нет, конечно, получается, ах, ты с нами не согласен. И в этом месте, а если я не чувствую себя экспертом и доверяю человеку, он как бы заслужил во мне доверие, тогда я уважаю его мнение. Я к нему прислушиваюсь, я как-то к нему отношусь. Возможно, даже как бы беру как некую ценность да, и руководствуюсь в своей жизни этими убеждениями. Ну, он для этого, да, для моего доверия, для как бы уважения его мнению, он что-то сделал, он в чем-то проявился, что для меня стало значимым. И тогда я как бы начинаю к этому прислушиваться. Хотя тоже такая опасная история. Так, в Библии же написано, да, не создайте себе кумиров. Очень важный процесс в мышлении, да, это критичность. Попробуйте относиться критично не только к мнению окружающих, но и к своему мнению, к своему поведению, к своим ценностям, к своим нормам. Возможно, что вы тоже обнаружите много таких загадочных моментов в себе. Поэтому, Антон, ну что, конечно же, нужно уважать. Но теперь про женщину. Что значит что надо уважать? женщину надо уважать, а что мужчине не надо уважать? Ну то есть такое, такое понятие чего? Женщину, ну наверное, имеется в виду, что надо понимать, что психология восприятия мира женщин отличается, да, от психологии восприятия мужчин. Ну и в раннем детстве это обнаруживается, да. Если вот девочка играет с куколками, то ей в голову легко приходит идея, что а мишка там или Маша, да, не хочет кушать. Ну, кукла, И она как-то предпринимает какие-то действия, чтобы это произошло. Ну, в смысле, Мишка кашку скушал. А вы видели, что у мальчика в голове появилась идея, что машинка в гараж не поедет. У нее даже мысль такой не, не приходит. Если даже девочка ему подарит мысль эту, типа... А -а -а -а Коля, а машинка не хочет в гараж ехать, то Коля очень быстро с машинкой-то разберется. Ну, и получается, что девочки, общение, субъект субъектное, у мальчик субъект объектное, Не, конечно, мальчики там ну, очень сильно смеются над тем, как паркует машину девочка. Но девочки, в свою очередь, смеются над мальчиками, когда, когда они пытаются с ними в баре познакомиться. То есть, вот этот вот момент уважения к самой женщине, да, это уважать. Ну как сказать, иной взгляд на этот мир. Они, ну, если мы смысле, Антон же пишет, пишет да, что они смотрят по-другому. То есть не надо, ты чем меня не понимаешь? Не в курсе, что ли? Ну, конечно же, это поведение недостойное у мужчины. Но это не значит, что надо во всем с ними соглашаться и покорно идти за ними след, Потому что у женщин в жизни одни цели, у мужчин, у мужчин другие. Поэтому за что? Не просто за то, что женщина, потому что уважать ее позицию. Екатерина спрашивает. Есть люди, поступавшие, поступающие бестактно, осознанно и специально. Как научиться отвечать им уважительно, но так, чтобы они от меня отстали? А это мы разберем опять после минутки рекламы. Приветствуем опять всех тех, кто к нам присоединился и благодарим тем, кто остается с нами. Тема уважения. Екатерина спросила, а вот когда люди ведь осознанно и намеренно начинают относиться к вам бестактно, а как вот им тогда вот, ну, отвечать таким образом, чтобы с одной стороны не уподобиться им, а с другой стороны, чтобы они, в принципе, отстали. Ну что, Екатерина, это такой обширный вопрос. Полезно для всех, что можно как вот картинку, как и психологически обозначить, что у вас есть оппонент, который ведет себя бестактно, а вы находитесь в конфликте. Так, сейчас быть хорошей, ну, одобряемой, да, скажем так, принимаемой, так вы, соответствующий социальным нормам, или вот, как говорится, достойной, как вот тогда, царем горы. Ну, рассказать человеку, где его место в этой жизни. И вот выбирает, это, как вот, чтобы уважительно, ну чтобы отстали. Пока вы этот конфликт свой не разберете, вы будете метаться между, какое вам, как вам выглядеть. Вы с человеком не встречаетесь, ваш внутренний конфликт этому препятствует. Ну есть хорошая новость, как раз из этой модели и существует упражнение, которому я как бы всегда рекомендую. Когда ну, понятно, что надо научиться. Вы сразу же отвечать не сможете. Поэтому первое, что нужно сделать, пока ничего не делать. Да? Набирайте материал. Вот кто-то вам по отношению к вам поступил бестактно, без уважения к вам. Пока промолчите. Поддержите энергию, не расплескайте. Как известно, все потом начинаем так надо было то сказать а вот это не надо было сказать надо было бы в морду дать, нет надо было убежать ну, то есть и все мы начинаем э, генерить идеи как можно было поступить что можно было сказать что было лучше что не нужно было делать что не нужно было говорить и, и мы вот в этой каши начинаем погружаться погружаться и дня так три можем в этом жить а некоторые годами живут ну это прям конечно уже клинический случай ну есть да а, так вот что я предлагаю в момент, когда вы все равно это делаете, начать структурировать свои мысли. Попробуйте сказать, вот, ну, допустим, нейтральная точка, да, идея, о которых я уже писал, социальное одобрение, попробуйте ему нежно сказать, еще нежнее сказать, еще нежнее сказать. Но в пределе, грубо говоря, быть настолько нежным, что готовы за него вообще умереть. Ну а с другой стороны быть жестче, жестче, жестче, еще жестче. Ну и это в конце... Духни, г. Вести себя так нельзя. Здесь запинают, за это посадят, это уголовно наказуемо. Но важно позволить себе внутри прожить эти состояния, чтобы ваш, ваш внутренний, да, ваш внутренний я, как бы, ну все, меня принимают, я умею так себя вести, я молодец, да, и это, ну все, я царь горы, меня все тут уважают, да это в почете, когда вы эти потребности отыграете, только тогда ваше мышление подойдет к некому балансу этих потребностей, и вот тогда вы сможете отвечать таким образом, что с одной стороны поддерживаете его, ну в смысле, не унижаете в его э, статусе, но при этом в пику попадаете э, на его аргументы, то есть различаете человека и его мнение. Это далеко не одно и то же, и человека вы поддерживаете, сохраняя ему лицо, ну, чтобы он не начал с вами на вас кидаться с ножом или другим оружием, а вот его аргументы или позиции вы можете бомбить как вам угодно, но пока не отыграете, бомбить будете. И либо сюда сваливаться, либо туда сваливаться. Как, как сможете это внутри отыграть, ваш мозг сам находит те слова, которые необходимо сказать. Вы же когда в покое потом находите хорошие слова, а когда э, нервничаете, это туннельное мышление и перестает ну, как бы подбирать нужные слова. Поэтому отыграйте эмоциональные штуки и все у вас будет огонь. Вера спрашивает, с детства нас учили уважать старших, Нас встречаются такие персонажи, что плакать хочется. Как себя с ними вести, чтобы не обидеть? Вот то, что, то, что сказал, так и надо научиться себя вести. Вопрос абсолютно идентичный. Ну а что, наше это время подошло к концу. С вами был ваш любимый психолог Виталий Миллер. До новых встреч!